Хей, hey, всем привет! Это я Даниэль. Мы играем, продолжаем играть за Last of Us. Вот, это уже у нас третья серия. А ушел. Так. так. бесшумно Это уже хорошо. Так. Жаль, что вот стрелки взять не, не, не получается. Типа стрелки закончились и все. Mm -hmm. Вот это дианет. Де... Все, еще одну бомбочку. Нужно и вот это. Нормаз. Все, достаточно. Ой. Да что такой живой? Так, так, так, так, так, так. Сюда иди, Джоэл. На ради, горите, горите. Блин, а чё, где дробак, мой дробовик, дробовик? Так, они все сгорели? О, патроны для пистолета, это хорошо. Нет. Мне тут нужен дробовик. О, патроны для дробовика. Патроны для дробовика. Это хорошо. Так, тут... Тут всё? О, а, не, не всё, нифига себе. О. жестко так умираем, мразь тупая так пойдем пойдемте ребят на вот сюда это палка палка нам не интересует не умер что ли то да сдохнет тварь че такое же лучше все. все это открывается да Черт, нет не открывается блин жаль от о нормально все хорош Что? Тихо, тихо хочешь пройти, да? О, давай, давай эту бутылку я возьму И кину вот туда Ой, ой, а -э -э, тихо Это бегуны Бегуны слабые очень Да ладно, бегун не видел Они, они слабые ты чё? Так сколько мне меня хп? Ты чё такой живой, а, тварь? Так, о, шикун, шикун, шикун, шикун, шикун. Давай, давай, давай, давай, давай. А, все хорошо. <как> <как> хорошо. Пистолет. Пистолет. Ты не врал, их тут толпы. Да толпы это еще мало сказать, чувак. Это шо? Как-то. Вот. Так, нам сюда. Это что? О, бульты, и... бульт нужен. А, бегун, фигня. Еще бегуны? О, шелкун. А дали бы мне пушку, я помогла бы отбиваться. Так. Ага. Сюда что? Что тут Что есть? Ничего интересного, да? Нет. О. О, хорошо. Так, хорошо. Тут тоже ничего. А если вот сюда пройти? А дверь? Сюда. Да. А, нет. С Может, тут Где? Джоэл, как раз для тебя. Вот давай, правильно? Ага, можно. Только очень. Осторожно. Ладно. Зря ты не дал ей пушку. Я тебе понял. дома тоже есть Блин. А ч так много этих шелкунов, а? Я в шоке просто. Их реально дофига. А, они не слышат, они только. Ой. Они не видят, они только типа слышат. Их сдохни. Сдохни, сдохни, сдохни. Так. то Смело можно включить фонарик. Фонарик только не надо включить тогда, когда с людьми, типа, воюешь. Ну, постался, типа, с людьми. Так, ты тоже иди сюда. Шелкун. Да, так, тут компьютер. О, тут... Музыкальный какой-то дом. Музыкальные люди были. Хм. Нифига себе. Его броник был с собой. Хорошо. Хорошо. А тут? Это что? О, хорошо для... Бомбы. Можем бомбы делать. Так, давайте сейчас что-то крафтим. Какие-то бомбы. Подождите, мне крафт нужно. Бомба. Ага. Ножи, да, -да, -да. Это типа, чтобы... Посталось все убивать. Ножи делаются. Ну, это я имею в виду... Пишу, на убить, типа, не бесконечно. Опа. Нормально. Пассеин. Так, по-любому мы сюда должны идти, но ну, посмотрим, что тут. Тут никого нет, ну и... О! Хорошо, хорошо. Путаться бы. Ага. Тут внутри что. Давай, Джоэл, заходим. У них были собаки. Ой, кстати, вот, вот эти американские типа дома, стилистика домов, мне так нравится. Не Красиво. Вот, вот. Не знаю, И мне не очень не нравится вот это Никого не укусили. Нет, нет. все. Нормально. Пошли. О, это что это? Помоги открыть. Первый раз такой вижу. Табу. Так, что, что что с ним можем делать? Хорошо, потом узнаем как-то, наверное. Что я так. Вам из стены школы. Угу. Пошли. Пошли. Кстати, мне кажется, или просто звук игры какие-то ну как-то тихо? Uh, параметры звук да вот звук звучка текста okay. по сути все мне на высоким а так... Они близко. Так что так да почему почему стоялось эти да а их тут много да не не не нет тут их очень много опасно тут будет бестался я, я не хочу просто на бегунов вот это использовать скрытное убийство. И что-то жалко. Вот. А, видели, блин. Тох ты... Сучка продажная. Так, подожди, подожди, подожди. Джо, нифига их. Толпа целая. Ай-яй-яй-яй, уходим, уходим, уходим. Уходим. Уходим назад, назад, назад, назад. Жестко. Так, надо забинтоваться. Угу. Мосину позаряжать не надо. А, нет, это не надо. Тут что у нас? Дарбовик. Патроны нормальные. Семь патронов. Давайте пистолет вот этот используем лучше сейчас. И мне нужен какой-то... А, кстати. А, не могу ли я вот это делать? А, нормально, чё типа более эффективно был а, -а, а у меня только на один удар бегом, бегом! что Ставь это <Jake> Мачетой. Я думал, будет Наверное, еще, еще куда сложнее Давайте ты что? На как туда на автобуса, а. я могу ее Давай. Поднимайся а. <Слышко> Типа он такая тяжелая, что ли? Uh -huh. Так поднимайся что то Хорошо. Нужно Вот иногда вот такие баги тут Но это такое себе Оху Вот что это а. Давай, давай, давай, давай. Они могут подниматься как-то? Где сюда? Не открывается. Ой. Бил, давай, давай, Джоэл. Они идут уже, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, собака. Джоэл. Джоэл. Джоэл. Джоэл. О, хорошо. Чёрт. Это не поможет. Билл, скорее. Толкай. Ну, да скоро там. Пусто. Что? Ни хрена нет! Народ! Куда теперь? Эл, а? куда? Подальше отсюда! Живо, уносим ноги! Ой -ой -ой -ой -ой. так подожди, так, заряжай ты. Надо подлечиться. Вот идете лаг тоже какой-то. Так. Что то Нет, нет, нет, нет. Это да что ты делаешь, блин? Что я делаю, что он делает? Вот, я вот бинт хочу взять в руки. Вот, все. По -по Погнали наверх. Наверное. где тут заперто. Угу. Сюда что? О, шелкун. Блин, Мосина более жесткая. Фу, нифига себе. Вот это мы нашли. Трупы. Заберите все. Да тут ничего интересного. Ничего интересного тут. Вот, погнали сюда. О, Патроны для дробовика, надо Я дробовик подзаряжать, подождите. А, нет, у меня патроны для дробовика есть. Ой. Мачеты, давай, давай, давай, бани. Хорош, мужик. Ой, давай, давай, давай. Мачеты. Да ты бессмертный, да? По сути, да. Ты бессмертный. Сейчас сюда, да, да Давайте, давайте сюда. Помоги открыть. Ты готов? Я нажимаю. Ч ⁇ ничего не происходит? Еще раз. Что? Не А? Показывает А, но не А. А что? Ну, давай. В, Ф... Что? Непонятно было, что-то было. Не О! Это не к добру. Ага. Охренеть. Так, ладно. Он нас видит. ой ой ой ой ой ой ой оу оу оу оу оу Это что было? Охренеть, он руками открыл. Ты ч, офигел? Жирный, иди сюда, понял. Да ладно. Его дробовик ничего не делает. Ничего его дробовик не делает. Там отталкивать или что-то еще? Бомбочки, наверное. Подкинуть ему. Да, блин. Ой. Нет, слишком жесткие какие-то все. Тут очень жесткие. Ой-ой-ой. Не успел, блин. Жестко очень. Так, <смех> все. Завалим этого мразя. Хопочки тебе. Хопочки тебе в подарок. Еще тебя подарок. Так. А бутылку создать не могу. Потому что их нет у меня тупо. А, это просто шелкуны, да? Ой. Блин, этот мразь пришел. Я не успеваю ничего делать с ним. Так очень жесткий, это ремина, его ничего не делает. А, еще может ослеплять. А, понял. Ладно, давайте шелкунов пока что убьем. Сейчас это вот не спустится тут. О, смотри, смотри, бегает, бегает даже. Он умеет бегать. Вот, шелкунов. А где этот мразь? А. Да умирать его. Все, шелкунов убили. Ай-яй-яй! Ага. Так. папочки Ядовитая фигня. Это уже Ой, о еще, еще, еще, еще. Угу. Про них беспокоиться не надо, а. Как я понимаю... ой ой ой ой ой ой О, всё? Умер, ублюдок. ой ой <сёпать> Господи, почему он такой ой Давно болеет. Вот и разнесло, как ой ой ой ой ой ой ой ой ой Давай. Так. Nhà, Подлечиться тут надо. Угу. Сюда? Давай. Лезем наверх. Давай. Лезем, лезем. Давай, давай, давай, давай. Да под... понял, Поднимайте мне нет. Поднимать, поднимать мне никак что ли? Че дураки? даже вы ждали, когда мне, когда тех самбаков убьем, чтобы вы мне поднимали? Ой, интересно, интересно, интересно. О, вот, это сюда, вот спускаемся, да? А вот, да. Ага. Где, где лестница? О, вот, о. Давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся быстро, Джоэл. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. А ты что такой медленно? Да уж, лучше некуда. Так. Э, а давайте тут ладно, закончим, так что стремимся. Пятое в сили. Все Да. И так у что у все. Давайте всем, всем пока. Удачи.